В этом уроке я хотел поговорить про особенности такого блокчейна как биткоин. он все-таки стоит особняком это самый крупный блокчейн это самый надежный на текущий момент блокчейн и хотел поговорить про биткоин как альтернатива идеальной твердой валюты я рекомендую ну, более подробно это рассказано все в книге асмуса «Краткая история денег». Если будет возможно, почитайте. Очень легко читается. Интересная книга. И там концепция биткоина, которая была представлена еще в 2018, -м, 2018 -м году. На текущий момент все, что там описано, оно все пока актуально и все работает. И там речь идет, и сейчас мы поговорим о вообще функции денег. Современная наука выделяет 5 функций денег. Первая – это мера стоимости. То есть деньги вам позволяют оценить тот или иной товар или услугу. Второе средство обращения. Деньги играют роль посредников в процессе обмена. То есть это уже не товарный обмен, там капусту меняете на одежду, а это все можно посчитать в деньгах и вы продаете капусту, получаете деньги, берете деньги, идете покупаете одежду. То есть кто-то капусту производит, кто-то одежду шьет. Вот деньги это средство обращения. Средство платежа. Функция позволяющая времени платежа не совпадать со временем оплаты. Фактически даже когда товар продают в кредит, то есть вы что-то покупаете в кредит и потом деньги заработали, начинаете отдавать. Вот это средство, функция денег, позволяющая по времени не совпадать платежу. А вот когда бартер, там все нужно сейчас делать. Следующее это средство накопления и сбережения. То есть вы можете что-то производить, все это продать и в деньгах хранить, это сберегать заработанные полученные деньги. Ну и функции мировых денег – это уже возможность а, взаимоотношений между экономическими а, субъектами, государствами, там, физлицами, юридическими. В разных странах есть различные валюты, но все это является деньгами. А, одни деньги подвержены инфляции, другие дефляции. А, есть а, функции, есть центробанки, которые регулируют, пытаются регулировать эти деньги. И вот эти функции а, используются. А что такое, ну, любое день, э, любой средство, да, любые деньги в любой стране, это валюта. Но вот есть понятие твердой валюты. И у них есть определенные э, свойства тверд, твердой валюты. Высокое это соотношение резерва и притока денежного капитала. Что это означает? Что э, есть сколько-то денег, и их зарезервировано достаточно много, и сложно их э, произвести. Пример к примеру, если мы возьмем любую, а там, э, средства, там, рубли, э, там, доллары, неважно. Как только деньги закончились, включая, можно включить печатный станок и произвести этих денег огромное количество, достаточно быстро. И раздать населению это будет приводить к инфляции. Вот твердая валюта, ее невозможно вот так быстро пополнить резервы. И вот здесь э, одним из таких примеров является золото. Поскольку добыча золота, она практически приблизительно из года в год, она не меняется. Даже кризисы очень слабо меняют на производительность золотодобытчиков. И при этом резервы, которые накоплены в золоте, они намного превышают тот процент, который ежегодно добывается. И поэтому золото не подвержено такой бешеной инфляции. Как скажем, цена там на газ, цена там на нефть, которая может там, ну нефть, кстати, даже меньше, потому что тоже большие запасы накоплены. А вот э, тот же там, какой какао или кофе может вырасти там, в десятки раз. Золото в десятки раз, если вы посмотрите на историю, не росло никогда. Потому что это достаточно твердая валюта. И вот биткоин, он имеет все признаки стать твердой валютой. Почему? Потому что накоплено резервов огромное количество. Около там где-то 70% биткоинов вообще в течение года не перемещается со своих криптокошельков. Это все можно посмотреть и увидеть в блокчейне. И, соответственно, огромное количество накопленных биткоинов, при этом произвести их по принципу данного блокчейна становится все сложнее и сложнее. Каждые несколько лет сложность расчетов увеличивается и все сложнее и сложнее добывать и все сложнее требуется для этого оборудования. И поэтому биткоин не будет инфляционной валютой. И поэтому а, вероятность того, что биткоин будет расти, а не падать, а, она большая. Но да, вот а, планируется, что 21 миллиард только монет может быть добыто. Как только эта а, цифра будет достигнута, то соответственно больше биткоинов производиться не будет. Это не значит, что он а, перестанет существовать. А, будет за а, новый блок, создание нового блока получать. Э, не новый биткоин, а будет получать лишь комиссию за транзакции. Комиссия, скорее всего, вырастет в этом случае. Но будут в биткоинах транзакции происходить э, большими, значит, соответственно, суммами и реже. Это не значит, что он перестанет существовать. Есть возможность как бы, добавления второго, второго уровня э, блокчейна, когда в рамках какого-то банка, у которого будут там накоплены там, тысячу биткоинов, и этот банк будет проводить транзакции, только когда он наберется достаточно большой пул. А вот внутри этого пула, между, скажем, своими клиентами, будет работать как бы, блокчейн второго уровня. По сути, также работает и биржи. Почему на бирже такая дешевая комиссия при покупке-продаже фьючерсов там, на спотовом рынке? Ну, потому что биржи никуда эти там, биткоины, любую криптовалюту не переводят. Она лишь делает у себя пометочку. Вот Вася перевел Петя, Петя перевел Маши. Маша купила биткоин, потом продала, еще и денег потеряла. Все, и биржа заплатила. А комиссия Комиссия маленькая. А когда вы вводите э, средства, вот, вы вводите биткоин непосредственно в блокчейн, вот тогда вы заплатите. там, ну, По-моему, последний раз я порядка 5 долларов заплатил. То есть, там ну, транзакции дорогие, поэтому э, выводить биткоин по 100 долларов никто не будет. То есть транзакции там от 1000 долларов, а не меньше нужно биткоина в свой кошелек выводить. Вот опять же, да, если вы на бирже накапливаете биткоин, копите там постепенно, там по 50-100 по долларов покупайте, накопили 1000, вывели в кошелек и забыли про них. И вполне возможно, что лет через 5-10 через ваш биткоин может в несколько раз вырасти в цене. Вот, то есть биткоин может стать а, вариантом твердой валюты, курс которой стабилен и не склонен к снижению. Вот по своей задумке этот блокчейн, он не должен быть, он не должен падать. Сейчас пока, вот когда биткоин, да, вы скажете, вот он упал там на сколько процентов. Пока идет добыча, пока еще криптовалюта не вошла достаточно так плотно в мировую экономику, да, владельность будет высокая. Но уже сейчас мы видим, что все криптовалюты, они зависят от фондовых рынков. Фондовый рынок растет, они растут. Фондовый рынок падает, они падают. То есть все, интеграция криптовалют в реальную в мировую экономику, она идет. Идет и будет дальше ускоряться. И действительно здесь потребуются качественные, хорошие криптовалюты, которые имеют большую ценность в плане интеграции в банке. Вот именно банки, когда начнут накапливать в огромных количествах криптовалюту, чтобы получить дополнительный контроль не только а, в реальном но и в а, цифровом а, фа, формате там цифровом мире а, вот тогда скорее всего а будет следующий как бы такой глобальный рост криптовалют первый рост уже прошел когда а, биткоин вырос там от 0 до а, там, 100 тысяч там 70 тысяч долларов за один биткоин но следующий этап я думаю еще впереди и сейчас вот особенно на просадках очень интересная, э, но ну, если вы это смотрите курс еще э, пока рецессия продолжается а, в США, то хорошая возможность подкупить и инвестировать э, в криптовалюту не является, да, как говорят э, инвестиционные рекомендации, э, просто я так делаю и думаю, что это окупится со временем. Самое главное, что это не должно быть спекуляции. Спекуляция, как я уже говорил в прошлом уроке, вообще отдельная тема. Трейдинг, спекуляции на криптовалюты, как и на любой другой, любых других инструментах, это тема отдельная. Все, всем спасибо за внимание. Еще несколько уроков у нас впереди. До встречи.